Вас приветствует Радио Люберецкого региона, программа Государственного автономного учреждения Московской области «Издательский дом Подмосковья». У микрофона Ольга Щевелева. В нашем эфире программа «Прямая речь» и сегодня гость нашей студии, исполняющий обязанности главы городского округа Люберца Владимир Михайлович Волков. И вы, уважаемые радиослушатели, можете задать ему свои вопросы. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 495 554 04 52. Итак, мы начинаем. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Ольга, Очень добрый вечер. Рада вас видеть в нашей студии первый раз. Надеюсь, что сегодня у нас все пройдет как по маслу, потому что вы тоже не новичок и я тоже не новичок. Поэтому начинаем. Начинаем. Владимир Михайлович, интересная тема образования. Мы привыкли всегда к тому, что у нас в городском округе открываются каждый год новые школы. Но в этом году у нас произошли два события, которые можно смело поставить в ряд с пуском новых образовательных учреждений. После капитального ремонта у нас открылись Первая школа – гимназия номер один и школа номер шесть. И вы принимали участие в открытии, в празднике, в День знаний. Вот расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях и расскажите, самое главное, о, об обновленных школах. Ольга, прежде всего, хотел сказать спасибо за то, что пригласили на радиостанцию. Действительно, сегодня первый раз я в качестве такого спикера у вас в гостях. Тему, которую вы затронули, она, конечно же, актуальна. актуальна на протяжении всего периода, скажем так, развития города, потому что город растет, растут районы, и жизнь не останавливается, строятся новые школы. И, конечно же, вот такая практика капитального ремонта старых школ, исторических фактически, а первая построена в 1936 году, вторая в 1938 восьмом. Буквально еще несколько лет исполнится им 100 лет, да. дата, дата да, серьезная. Конечно же, капитального ремонта они не видели никогда. И задача была поставлена губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. Ремонты провести в срок, обязательно открыть объекты к 1 сентября. И самое приятное, что наши специалисты, наши сотрудники, администрации, подрядные организации Приложили максимум усилий, и поручение это было выполнено. Что входило в ремонт? Что же представляли собой эти школы? Ведь э, все, что происходило внутри, знают только ученики, родители и педагоги. А для того, чтобы наши радиослушатели вникли и поняли, какой ремонт был произведен, я просто перечислю виды работ, которые производились. А это ремонт кровли. Ремонт – это полностью демонтаж кровли до последнего перекрытия, до последней балки. После этого а, произошел демонтаж всего оборудования, который находился в, на территории школы. Все перекрытия, которые на самом деле изначально не входили а, в объем работ, перекрытия на всех этажах, угу. когда выявил а, строительный надзор, что а, необходимо и их также заменить, были внесены изменения в проектно-сметную документацию. Было пройдено еще раз согласование экспертизы. Перекрытия все были демонтированы с 4 по первый этаж. Также были демонтированы все коммуникации. Вода, тепло, все, что находится в земле. И мы понимаем, что остались фактически четыре стены. Ну, да. Так оно и было еще в мае месяце. Я как раз перешел работать 16 мая городской округ, и буквально с 17 мы были на объектах, посмотрели, объем работ очень серьезный. И здесь, конечно же, пришлось вносить корректировку и в график исполнения работ строительных. И работа кипела на протяжении всего летнего периода. Мы ежедневно, утро и вечер, находились на объекте, выходили, проверяли, ставили задачи, утром и к вечеру проверяли их исполнение. Стройка – это всегда дополнительные проблемы которые вылазят. Но тем не менее задача была выполнена. И 1 сентября, еще 31 в ночь, угу. объекты отмывались и педагоги подключились подрядной организации наняла клининговую компанию. Конечно же, 1 сентября мы распахнули двери обновленных школ. Это было очень приятное событие для учеников. По их глазам, по общению с ними мы поняли, что мы все сделали правильно. Угу. Конечно же, я также перечислю, что нового появилось в школах. Это новое оборудование, это новые интерактивные доски, это проекторы, которые находятся в классах. Это новое оборудование для классов химии, для классов физики. Это подключены уже парты с отведенными коммуникациями, которых раньше не было. Uh -huh. Это увеличенные места в столовых. Это обновленные актовые залы, общественные территории для того, чтобы ребята могли на переменах общаться, либо после уроков остаться и провести какие-то свои задуманные, воплотить свои задуманные идеи. То есть это новые спортивные объекты с новым оборудованием. Ну и, конечно же, то, зачем каждый день сидят наши ученики, парты, стулья, все это обновилось приняла такой новый современный вид, и внутри школа, конечно же, ее сейчас не узнать, и такое ощущение, что она построена была с нуля еще вчера. Ну, считай, второй день рождения. Второй день рождения, да. еще на сто лет, ну, условно да. говоря, <свят> хватит этого ремонта. Но самое приятное, что изначально также виды работ не подразумевали благоустройство территории, но нас поддержали, еще раз подчеркну спасибо огромное, губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, дополнительные средства были выделены и на благоустройство. И мы уже сказали 1 сентября, что а, те обязательства, которые а, мы взяли и до 1 ноября, мы проведем дополнительные работы, не входящие изначально в контракт, это благоустройство территорий, угу. а это замена полностью асфальтового покрытия, бордюрного камня, опиловка деревьев. Дополнительное освещение, которого исторически не было. Это новые беговые дорожки, площадки игровые. То есть это все будет сделано буквально в ближайшие полтора месяца. Поэтому предстоит еще серьезная работа. Мы будем стараться эту работу проводить, ни в коем случае не мешая учебному процессу. Это будут либо вечернее время, и в том числе выходные дни. И к 1 ноября мы уже закончим не только само здание, передадим учебному заведению, закончим полностью благоустройство. Понятно. Владимир Михайлович нас слушает, поэтому звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Виктор Михайлович, да, правильно? Я... Владимир Михайлович. А, а, Владимир. Да, да, избойка, это я же отполнение. Конечно, Опа. Владимир, Господи. Это Лидия Павловна. Побратила в Я... двадцать. здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я так вас видела по телевизору, но не знакома. Я прежде всего хотела вас поблагодарить за кабельное радио. Когда седьмого числа, вот июля, была гроза, и когда тут все, тут, знаете, ни света, ничего, никаких, а радио у меня говорит, вы даже не представляете, какая это была поддержка. Ко мне тут были много звонков таких, которых за 80, да? И я просто вот с телефона подходила говорю, вот слушайте, вот Розер говорит, значит, все нормально. Спасибо вам, чтобы так быстро потом возможность нашли восстановить вот после, кто-то какая-то там целым украла, конечно, когда я в курсе. Ну, это, это я вам очень благодарна за это. Вы меня да. слышите? Да, да, да, слышим, да, спасибо да, да, за да, да, слова да. добрые, да, да, да. радио ну, работает. Спасибо вам за, за все доброе. В общем-то, одинокий у вас будет труд. ой Ну, а теперь я бы хотела спросить у вас по поводу воды на наше стороне вот на Павлакиме 20. У нас ведь вода такая же московская, но похоже на то, что ее чем-то смешивают, потому что этот налет белый такой с этим оттенком рыжеватым значит, на, на чайнике, на, эти, на на в общем, короче говоря, на посуде, смотри. Вода нечистая. Вот приходится покупать, приносить откуда-то воду и так далее. Это для питья. это Короче говоря, я двух, у меня два литра эмалированных и сутки, значит, я их, значит, отстаиваю, потом я, значит, пропускаю через это самое, как через ну и, наконец, только потом и тогда вот, когда кипячу воду, то вот на стенках короче, чайник, все это, все такое. Вот, короче, будет у нас когда-нибудь вода или нет? Лидия Павловна, вопрос ваш ясен. Вода Яс. московская, та, которая идет, она ни в коем случае не смешивается ни с чем. Это невозможно сделать, так как она поступает в единой системе, никаких смесителей ну, просто не существует. Но коммуникации, трубы, которые подводят э, э, к вашему дому систему водоснабжения, конечно же, трубы невозможно поменять во всем городе на новые. И, видимо, в трубах есть действительно этот осадок. Каждый год идет опрессовка, промывка системы. Но так как дом ваш какого года постройки? 79-го. 79-го. тут, ну, тут да. вообще в округе все, не только мой дом. Все на побратиле, Я об этом и говорю. Те трубы, которые подходят к вашему дому, к вашему микрорайону, если он mm -hmm. не вчера, условно говоря, был построен, конечно же, в них будет всегда налет. Ничего в этом налете страшного нет абсолютно, но, конечно же, возможность фильтрации, если у вас есть, это замечательно. Мы, мы вашу заявку обязательно отфиксируем, я передам всю информацию блоку ЖКХ нашему, заместителю, курирующему по этому направлению. Мы дополнительно выйдем на этот адрес, посмотрим, что можно сделать дополнительно. Поэтому спасибо за ваш вопрос. Пожалуйста, да, Лидия Павловна, все, все нормально. Спасибо, Спасибо Лиди Павловна, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Владимир Михайлович, еще знаете, что я знаю? Что вот в гимназии номер один там никогда не было горячей воды. И еще что хорошо, что сохранили этот прекрасный сиреневый цвет. Да, и я добавлю еще, помимо воды, там теперь будет горячая вода. И самое главное, у нас система вентиляции, которой не было изначально в проекте этой школы. В те годы таких систем даже не закладывалось. Во всех классах, во всей школе установлена новая система вентиляции, подачи воздуха, свежего воздуха. Угу. Ученики это и педагоги отметят, я думаю, уже даже заметили, потому что ну, обмен воздуха свежего, конечно. конечно, непосредственно влияет на процесс обучения. Если воздуха мало, мы понимаем, засыпают дети, начинается конечно, зевота, попросту конечно, говоря. Да. И когда свежий воздух, конечно, все это по-другому ощущается. Ну, здорово. Ну, самое время, Владимир Михайлович, поговорить о строящихся школах. Ведь у нас, как вы вот уже сказали, и в поселках микрорайоны строятся, и в городе дома строятся. И что уж там скрывать в наших старых школах? До сих пор существует вторая смена. Мне интересно, мы ее когда-нибудь победим? Ольга, вернемся к нашему разговору в начале. Сам я как раз и отметил то, что Либерецкий округ развивающийся, сильно набирающий обороты, везде идут стройки, у нас прекрасные микрорайоны создаются. И, конечно же, это новый приток населения. Все стремятся приехать в город, который находится рядом с Москвой. Тем более условия, которые сейчас за годы условия комфортной городской среды созданы. У нас отличные дороги. Да, есть замечания, всегда можно найти яму на дороге. Но общее состояние абсолютно отличное, хорошее. И этот процесс всегда идет. У нас строятся новые объекты. У нас больше нет такого строительства, где построен микрорайон, но нет соцобъекта. Все новые микрорайоны, учитывая проект планировки, закладывают сразу строительство и школы, и садов и поликлиник. Конечно же, но в связи с тем, что он сильно развивается, всегда присутствуют и проблемы, связанные как ребенок растет ну, да. очень активно, и начинаются проблемы, условно говоря, там, тянут мышцы, потому что не успевают за общим Это ростом припевает. организма. То же самое и в городе. У нас каждый год строятся новые школы, вводятся. На данный момент у нас идет строительство ряда новых школ, я даже их перечислю. Это школа на 825 мест, это улица Урицкого, строится в данный момент. Угу. Также строится школа на 1170 мест, это ЖК Люберцы парк на территории бывшего завода Камова. Это школа на полторы тысячи мест, также жилищный комплекс Жулебино парк. И также школа на 1100 мест в краскова это школа, которая застраивает ЖСИ и проекты рядом с микрорайоном Новые Короскова. Также идет и реконструкция школы номер 19, школа реконструкция на 550 мест, это Новая Я только думала недавно да, о ней. Да, потому что новый микрорайон строится, угу. нельзя его построить и забыть про социальные объекты. То есть такое огромное количество объектов строится, и на этом процесс не останавливается. Мы уже на следующий год сейчас начали разрабатывать проектно сметную документацию для прохождения строительной экспертизы и ремонта капитального еще одной школы. То есть проектируются и закладываются места под строительство. Это проблемный такой объект в поселке Октябрьский. Там давно ждут школу, и она внесена в программу, она обязательно будет построена. Поэтому мы не будем останавливаться ни в коем случае на этих серьезных объектах. И в дальнейшем будут строиться и сады, и школы, и поликлиники. Но очередь порой обгоняет сам объект. Ну, по потому что заселяются молодые семьи. У нас ситуация с демографией, слава богу, да, ну, в лучшую сторону идет. Округ растет и все будет строится и вводится. Да, а я думаю, что когда построится <coughs> школа в Красково новая, там и тогда и вторая смена сама К... по себе умрет. Конечно, а также есть планы и по строительству еще дополнительных объектов в Коренево, этой школы и садик, также дополнительно и капремонт, и реконструкция, модернизация 56-й школы, то есть это все в планах есть, на все нужны средства, на все нужна документация, и... Успеть, самое главное, войти в программу Поэтому мы останавливаться ни в коем случае не будем Так, Владимир этом. Михайлович, отлично Звоночек еще послушаем Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста Владимир Михайлович, здравствуйте Вас беспокоит Ада Александровна Здравствуйте, Ада Александровна Владимир Михайлович, меня очень волнует один вопрос Я, можно сказать, что потеряла покой и только с вашей помощью, наверное, что-то сдвинется с места. На октябрьском проспекте находится памятник жертвам политических репрессий. В связи с тем, что там проходили коммуникационные работы, и удары были, конечно, сильные, там техника работала, в негодность пришла брусчатка, или как она называется? Ну да, угу. брусчатка пришла полностью в негодность. И тюремная камера такая ну как она Это называется дополнение к памятнику да дополнение к памятнику пришла тоже в негодность рассыпалась 30 октября будет всероссийский день памяти и скорби жертвам политических репрессий по всей России я думаю что надо в ближайшее вот время можно ли ускорить и что-то ничего не делается куда я не обращаюсь пока воз и не там что можно сделать чтобы митинг прошел 30 октября достойно. Ада Александровна, я знаю, что вы на протяжении многих лет занимаетесь этим вопросом, и, конечно же, мы буквально недавно встречались вместе с вами. Что касаемо памятника, до сегодняшнего дня не обсуждали, вы просто не говорили про это. Обязательно возьму на контроль и к такой дате постараемся привести все в порядок, чтобы достойно. Я очень попрошу ускорить, почему? Потому что обычно, если кладку начнут делать, особенно кирпичную кладку, и добавляют соль в раствор, потом получается, что осыпется. Ада Александровна, обязательно возьмем в работу у себя зафиксировал. Огромное вам спасибо. Вам спасибо. Берегите себя, вы спасибо, нам очень нужны. спасибо Ада Александровна. Вам здоровья. Спасибо, спасибо Ада Александровна. Да, до свидания. Владимир Михайлович, ну, говоря о школьниках, мы же, конечно, не должны забывать и о дошкольниках, и об обеспечении их местами в детских садах. И ведь что у нас, ну, детские сады у нас, да, я так понимаю, строятся, но у нас есть еще такая альтернатива э, таким, как бы сказать, стандартным детским садам, да? Mm -hmm. У нас работа в этом направлении также идет активно. Да, у нас сейчас еще есть очередность с деток от полутора, год, от полутора лет до трех. Очередность с трех лет до семи абсолютно отсутствует и так далее. Но так как мы сейчас активно в этом направлении движемся, буквально недавно, 31 августа, мы открывали... Три полисадика. Полисадик это новый формат, кто не знает, я расскажу. Это фактически такой же детский сад. Вот, но, э, без он, образовательной без, деятельности. Да, без образовательной деятельности, но по факту, я почему говорю, такой же, он абсолютно такой же. Мы открыли их на базе наших школ, в основном э, в новых микрорайонах, и э, родители могут привести своего ребенка, оставить. Это полноценный э, день. 12-часовой, также ребенком занимаются, он увлечен, он играет, он занимается развивающимися играми, его кормят и он конечно же отдыхает. Вот. Родители в это время могут заняться своими либо бытовыми делами, либо устроиться на работу, для молодых семей это очень важно. Таких мест мы открыли 490, почти 500. Также был построен открыт детский садик, ручеек на 220 мест на улице 8 марта. И, конечно же, в последующем мы будем двигаться к тому, чтобы, как я уже сказал, они и проектируются, и в работе находятся уже новые объекты. И мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы они были реализованы. В этом направлении работы не останавливалась в Люберцах ни, никогда. никогда. Каждый год вводились, строились, проектировались, новые места выделялись. То есть, конечно же, работа эта будет продолжена. Угу. Валерий Михайлович, еще один звоночек. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Михайлович. С возвращением вас в наши края и сразу к вопросом к вам. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, я живу в Красково. Планируется ли дальнейшее благоустройство набережной у нас в Красково? И будет ли какое-то продолжение с Парком Победы? Будет ли развиваться этот проект у нас в Красково? Очень бы хотелось. Ирина, ну как э, землячки-красковчанки, Конечно же, проект, который начинался с набережной, вы помните, он рождался да. прям вот моментально быстро. И гаражи, которые стояли всем миром тогда мы расселяли, набережная получилась достаточно неплохая. Но в данный момент, конечно, нужно новый импульс придать. Мы обязательно обсудим с жителями Краскову концепцию развития этого парка, набросаем его очертания и дальше будем вносить его, конечно же, в программу. Однозначно, мы продолжим благоустройство на этой территории. Оно должно быть там место излюбленное. И самое главное, другого-то места нет у нас. Да. Это такая территория буферная между промышленной территорией и жилым фондом. И, конечно же, оно должно быть комфортным. Тем более название Парк Победы для нас, для каждого россиянина, это очень важно. Свято. Он, свято, сказать, это да. в наших генах. Обязываем. Обязательно, обязательно продолжим. Ну, еще и... вам огромное. Ирина, вам спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Владимир Михайлович, вот, но ну, я просто хочу сказать, что вот как раз благоустройство Красковского карьера, оно жители должны были голосовать на портале Добродел, чтобы он вошел в программу. Там этот птичий карьер, этот угу. который дальше, дальше. и где-то еще какое-то озеро. Но как житель я вас прошу птичий карьер трогать не надо. Потому что там столько разных этих заводей, камышовых, там каких-то зарослей, там столько разных видов птиц, что лучше не надо. Ну, Пусть там будет заповедник. Я почему и сказал, что любой проект, его нужно в первую очередь согласовывать с жителями, потому что, ну, если у меня в практике такого нет, но бывает у наших коллег решение выносится в кабинетах и думать, что в кабинетах это самые правильные, самые умные люди сидят, конечно, это не так. Нужно рисовать, обсуждать концептуально и после этого приходить к единому знаменателю. Вот птичий карьер, а его и смысла трогать нет. Он же по сути по кругу застроен гаражами да. вплотную к воде. Это что значит? Это нужно, если вдруг принимать решение благоустроить, изымать у всех конечно. эти ну, частные объекты. Конечно же мы не будем этим заниматься, это абсурд. Пусть птицы там, да? а, а тем как... более, этот, как перемычка, там есть перешейк, который спокойно да. можно есть обойти. развернуться да? на Красковском да? карьере, да. там еще лодочную станцию можно. Обязательно. Она была, только Мы когда ее знаем. построили, да, да, что с ней потом сделали, я ужасно расстроилась. Продолжим, сделаем, и на лодках будем плавать. И, и поставим там полицейского, <laughs> пущай ну, их слушайте, давайте в полицию к каждому <laughs> объекту не будем привязывать, ну, и да. да. Надо быть нам самим людьми Точно. и беречь. Владимир Михайлович, вот такая тема, тяжелая тема, связана с обстановкой на Донбассе и освобожденных территорий в нашем округе, в том числе, как и вообще, наверное, в России, в Подмосковье, появляются люди, которые бежали от ужасов украинской политики, и среди них много детей, которым надо и в детский сад идти, и учиться. У нас есть такие дети, и как они обеспеченные местами в школах? Да, конечно. К нам также прибыли дети из э, республик ДНР, ЛНР. И количество э, деток, пошедших э, в детские сады и в школы, составляет 265 человек. Угу. Э, да, это достаточно серьезное количество. И всех мы приняли. Э, всем, все дети обеспечены всем необходимым учебниками все, что необходимо для учебы. Конечно же, это люди, близкие нам. Мы фактически единый народ. И наша задача как раз таки дать образование, наше стандартное образование, де, детям передать те уроки истории, которые написаны в этих учебниках. Написаны они кровью и Великую Отечественную войну, которую к сожалению, некоторые наши друзья, можно так сказать, в кавычках, в кавычках да, пытаются переписать. Этого не получится. Поэтому история обучение, единая наша история, она должна дойти до каждого ребенка. Поэтому все поступили, все у нас учатся. Но мы также проводим работу и такую гуманитарную по передаче нашей литературы на Донбасс, ДНР, ЛНР. Для чего? На протяжении последних лет на Украине, конечно же, книги уничтожались, стиралась история для того, чтобы люди могли найти литературу, это и классика, это вплоть до технической литературы, это и художественная литература, она должна быть. И мы, у нас на территории округа определенные места сбора. Я их сейчас не буду все перечислять. Вы у себя на сайте можете... Неоднократно. Да, надо. у нас и называлось, и на сайте, и администрации везде угу. эта информация есть. В основном это торговый центр, библиотеки. Можно в любую прийти фактически, если есть домашняя библиотека, передать то, что необходимо. Мы формируем определенное количество книг и передаем. Такая процедура у нас фактически вот с февраля прошлого года. Существует на территории нашего города, поселков и так далее. Но ну, я вам хочу сказать, что волонтерство у нас вот на высочайшем уровне, начиная еще с того, когда началась в 2020 году пандемия, а потом вот у нас и спецоперация началась. Наши волонтеры, они настолько активны, что просто прям вот низкий поклон ему. Молодцы. Они всех заводят, самое главное. Заводят. У нас нет безразличных людей. Да, это вообще точно. Да, мы не безразличные да. люди, это точно. Владимир Михайлович, смотрите, вот было 1 сентября, все вот так вот напряглись, особенно с капремонтом, да, 1 сентября прошло, выдохнули. Но потом опять пришлось глубоко вдохнуть, потому что впереди у нас два таких серьезных события. Прям впереди, это считай, вот через день. Да, да. Это что у нас? Первое, это начнем по порядку. Ну? день города день города день города но ну, пользуясь случаем как раз таки хотелось и пригласить всех жителей всех кому интересно прийти на праздник я всегда шучу самое главное чтобы погода была хорошая с погодой нам удалось договориться погода будет солнечная Обещаете? абсолютно точно мы уже все документы постановления подписали поэтому будет тепло солнечно и сухо соответственно будет шесть мест проведения дня города в центре города это парк центральный наш и также территория перед администрацией она традиционная рядом с триумфом будет организовано большое количество площадок тематических, это площадки направленности и для деток маленьких и для взрослых и для, точнее для взрослых среднего поколения для старших наших горожан. будут организованы места питания, развлечения, спортивные мероприятия. Конечно же, будет концерт, вечером будет салют, все мероприятия начнутся в городе, именно начнутся с 12 часов, будут продолжаться до 21 часа, угу. салют, конечно же, это будет завершение в, в 21.00, но территории в городе будет две, как я сказал, центральный парк и территория рядом с Триумфом, а вторая территория это Наташинские пруды. Угу. То же самое, будет организовано большое количество развлечений, тематических мастер-классов. Поэтому приглашаем всех, приходите, берите с собой друзей, знакомых, родственников и хорошо проведем время. В поселках также во всех абсолютно будет проходить праздник. Угу. Это и Краскова, Малаховка, Октябрьский, Тамилина. Традиционные места они обозначены, все их знают. Праздник будет проходить с 5 часов вечера, также до 9 часов вечера. Поэтому желаю всем хорошего настроения. И, и будем ждать салюта. Увидимся, да, на празднике. Будем ждать салюта. А я, Владимир Михайлович, знаете, что вспоминаю? Помните то лазерное шоу конечно, Салют конечно, на Красковском озере? Да, получалось очень здорово, Ой. очень патриотично, да. действительно проецировалось э, на туман, который искусственно да, да, был да. напущен. Ну, будем практику такую применять. Ну да. Да, Было надо классно. отыскать те компании, которые этим занимаются, конечно же. Но, да. но в этот раз, в этом году, не менее интересный будет праздник. Я хочу также отметить дату, которая. Которую мы будем отмечать Это 399 лет На следующий год мы будем отмечать 400 лет Городу Люберцы И конечно же, многие об этой дате даже не знают Мы в течение года будем рассказывать о ней Собирать интересные да? Даже и предложения, интересные факты О нашем а -а -а. городском округе Кто родился, кто работал Кто добился того или иного знакового события для нашего города для страны это очень интересно будет материал по итогу мы подготовим поэтому в этом году 399 лет а в следующем 400 ну, у нас целый год есть время ну, то, для подготовки мы, да да да а одна а быстро пролетит они что мы оглянуться владимир Михайлович, ну и второе не менее важное событие на следующий день после праздника уж как проснемся я не знаю но тем не менее единый день голосования выбираем депутатов совет депутатов уж чтобы призывать народ идти на выборы, но это как-то уже, наверное, лишнее, потому что мы знаем, что мы идеально выбираем свою жизнь, в том числе она зависит и во многом от народных избранников. Вы согласны со мной? Абсолютно. Мы не будем никого зазывать, как вы правильно отметили. Я просто расскажу о этом событии. Оно очень важно. Нельзя относиться к этому событию безразлично. Или, как бывает, знатоки в кавычках говорят, что выборы одно и то же, и что туда ходить, за нас все решено. Это абсолютно не так. В этом году, 11 сентября, в воскресенье будут проходить выборы. Выборы в депутаты, в Советы депутатов городского округа. Выбирается 32 депутата. У нас 8 округов в разных частях города определены. В этих округах идет по 4 депутата так называемая многомандатная система. И мы понимаем, что 32 на 8 – это вот как раз-таки цифра, получается, Совета депутатов будущего. Зависит все от нас. Кого мы выберем, как люди ответственно будут, депутаты относиться к своему роду занятий, так в дальнейшем 5 лет и будет развиваться округ. Если это будут люди, которые нацелены на результат, на то, чтобы мы двигались вперед, Значит, мы по истечении пяти лет скажем, что действительно мы хорошо поработали. Есть чем гордиться. Конечно же, прийти и отдать свой голос это, – это очень важно. Конечно же, у нас огромное количество кандидатов зарегистрировано. У нас 111 кандидатов, конкуренция очень высокая. Избиратели в городском округе – 260 тысяч. Очень серьезная цифра. У нас 173 Избирательных участках, угу. где человек, конкретный житель, голосует. И, конечно же, все находится в основном это в традиционных местах. Это в да, шаговой доступности. Да. Это удобно, выходной день. Участки работают с 8 утра до 8 часов вечера. Прийти можно и под свой график подстроиться, просто встретиться также на участках. Тем более, участки являются всегда таким добрым местом встреч, где... Кто-то идет и пообщаться, кто-то идет и приобрести какие-то кулинарные да, всегда да, есть, да. Кулинар, пироги, булки и так далее И это здорово, потому что это, это праздник, это день выборов, это наша обязанность проголосовать ну, ну, Владимир, Приходите Александр, и да. голосуйте Я уверена, что Люберчанин будет активный и на дне города, и на выборах вот, Поэтому... Идем, да. празднуем, а потом голосуем. И, и, кстати, э, ну бывают же разные ситуации в жизни. Кто-то уезжает в отпуск, либо находится на дежурстве, на работе, не может прийти в воскресенье. Сейчас до э, 10 числа, вплоть э, включает в себя, проходит досрочное голосование. Любой э, житель может прийти в триумф. Место у нас определено, только одно триумф. И в триумфе проголосовать, если вдруг планируется командировка, работа отпуск и так далее. Те, кто не смогут прийти 11, могут до 11 сделать свой выбор в триумфе. Угу. А, участки работают с, с 16.00 до 20.00. В, в будни, да. В субботу они будут работать с 2 а, часов дня до 6. До Понятно. Ну, время есть. Прошу прощения. Скорее всего, с 10 до 2, я уже так, с 10 оценил, с 10, 10 до 2, да, да я ошибаюсь, в, субботу, да, да, в да. субботу, с 10 до 2, а в простые дни с 16.00 до 20.00. Да. Владимир Михайлович, ну, как-то мы исчерпали нашу повестку дня. Ну, для первого раза. Для насыщенно. первого раза, да, хватит. Спасибо вам большое, что пришли к нам, я надеюсь, что мы будем часто видеться здесь, потому что у людей вопросы всегда есть, а как показывает практика, они при, вот так сказать, прямом общении, они как-то решаются лучше. Спасибо вам большое, Владимир Михайлович. Ольга, спасибо вам за то, что пригласили.